Здравствуйте! Не могли пройти мимо новинка на ИСПО, очень интересная, на мой взгляд. Абсолютно в рамках развития вообще, в принципе, безопасности лавинной и именно аирбэгов, которые набираются больше и больше популярность и растут как грибы. Такая вот интересная, на мой взгляд, новинка этого сезона. Что это? Это не рюкзак и не жилет. Это как бы, такая система, которая может использована быть отдельно от всего и может использоваться комбинированно с любым в принципе, рюкзаком. Просто одеваете систему и рюкзак вместе с ней. Но суть в том, что у нее еще и удивительная система подушки. То есть мы привыкли, что во всех лавинах рюкзаках подушка надувается сжатым воздухом из баллонов. Целиком вся подушка. Здесь подушка другой совершенно системы. Значит, она каркасного типа, то есть каркас надувных баллонов, который дает именно форму подушки, чтобы она не ну, как бы, была именно как подушка. А внутри подушки пространство, которое просто наполняется воздухом из окружающей среды через отверстия в боковых стенках вот просто, ну, само надувать. за счет того, что каркас становится твердым после подачи воздуха как бы подушка становится большой но при этом из баллонов нужно воздуха не, в, не весь объем подушки а только накачать вот эти ребра ребра жесткости, которые дают объем вот, на сегодняшний день Используются два баллона сжатого воздуха маленького размера, который находится здесь же в лямке. С другой стороны от ручки, которые мы спускаем э, в давление. Но как бы, производитель говорит, что эта система уже с тех пор, как вот пока не ехали на ИСПО, уже изменена. И теперь используется один баллон, который такого же в принципе, почти размера, как два Те, которые сейчас есть, и сама система активации тоже немножко изменена Нет никаких пиропатронов, чистая механика Дергаем, игла пробивает мембрану, воздух идет Все надежно, спокойно, стабильно и понятно вот. Мне эта идея, в принципе, как бы, с одной стороны, нравится своей универсальностью То, что можно использовать поверх рюкзака любого и не париться И при этом менять любой рюкзак, зависеть от того, куда вы и что вы но с другой стороны, я, честно говоря, не очень понимаю вообще, в принципе, использование этих всех жилетов, если это не спорт. Потому что, а где возить, например, лопату, щуп и прочий там спас, спас инвентарь? Предполагает, что подушка спасет любой лавине, но это нелепо, мне кажется. Все равно она может, во-первых, не раскрыться, она может порваться, лавина может закопать, все равно. Ну, как бы, надо думать об этом интересная и в принципе в общем такая вполне кайфовая чтобы не пропустить следующую новинку подписывайтесь на нас и ставьте лайки пока